Махмуд! Моинсон, снова всем привет, и как вы поняли, информационным спонсором нашего сегодняшнего выпуска является Владимир Вольфович Жириновский. Мы, Владимир Вольфович, мы приглашаем вас к нам в клан, и такая колоритная личность наверняка усилит нашу команду. Вообще вы могли бы, так сказать, спонсировать нас, поддерживать, вот если, скажем, Дмитрий Медведев играет под псевдонимом Вахит то почему вам какой-нибудь такой мощный псевдоним, видите, как вы хорошо говорите по-немецки, почему вам какой-нибудь псевдоним себе не выбрать, не прийти в клан. Вот у нас даже значок клана, понимаете, он вполне подходит под вашу партию. Там э, синий цвет, желтенький цвет, э, все у нас либеральненько, демократично в плане игроков. Но давайте перейдем ближе к делу, ребят. Сегодня мы впервые э, поговорим о том, о стратегиях атак. Как вы увидите, мы сейчас находимся непосредственно в лиге. Поэтому у нас времени немного. Мы стараемся все-таки все делать быстро. Сегодня вы посмотрите несколько атак в исполнении игроков нашего клана. И первая атака Германии. германия атакует. но ну, характерно, какой клан такой и первая атака игрока. Значит, вы увидите сейчас, что в тренде по-прежнему, чтобы не говорили, остаются ВВС. Люфт, ну или просто воздушные войска. Да? В первую очередь электродраконы, разумеется, максимально прокаченные. А простые драконы обязательно тоже максимально прокаченные. Обязательно прокачайте их, кто бы вам что ни говорил, даже если вы по-другому привыкли атаковать. Итак, смотрим первую атаку и посмотрите, что творит интеллект в купе с воздушными войсками. И обратите внимание, пожалуйста, на то, как игрок Германи... Использует свои магии, как он их применяет. Это действительно, вы сейчас увидите, это был настоящий триллер, потому что казалось, что не, будет одно очко, огромный процент разрушений, и вообще все улетит, и э, все кончится плохо. Но, как говорят немцы, end the good, alles good, то есть... Э, все хорошо, что хорошо кончается, по-русски по говоря. Итак, смотрим первую атаку. Обращаю ваше внимание еще раз на магии, которые применяются, на интеллект, который есть у игрока, и, наконец, на то, что задействованы воздушные трупы в небе покрышкин. Вс ⁇ по крышке. Это просто охуенно. В моем доме не выражаться. Ну вот что делают воздушные войска в купе с интеллектом, да. У игрока и вкупе, конечно, с госпожой Удачей. Вот, а сейчас вы посмотрите следующую атаку тоже при помощи Люфтва, воздушных, военно-воздушных сил, одним словом снова драконы, на этот раз простые и атака в исполнении Айронмена, нашего, одного из лучших, пожалуй, игроков в нашем клане. Ну а прежде чем вы посмотрите э, его атаку, э, обратите опять же внимание, он применяет уже другие магии. А прежде чем посмотрите его такой я хотел бы еще такую мысль с вами поделиться. Вот представьте себе, да, с Жириновского мы начали сегодня. А очень простой способ есть, закончить на земле все войны, все конфликты вооруженные, и вообще сделать все честно. Вот представьте, даже вот в одном клане собираются американские, допустим, чуваки, да, кто у нас там в России, кто главный геополитический противник США, допустим, да. Вот, и вот чего только нет сейчас, да, и гибридные войны, войны под чужими флагами, да, прокси и всякая эта вот фигня. Вот, а деньги тратятся, деньги, которые могли бы идти на детей, на развитие игры и вообще просто на будущее. Деньги тратятся на оружие совершенно ненужное. Люди гибнут. А представьте, вот чуваки так собираются вот в одном клане, американское, да, там, USA. Вот. Трамп так садится, там, его министр обороны там прокачивают себе башни. С нашей стороны происходит то же самое. И вот хочется, хочется, да. Например, делим мы там место рождения в Сирии, или еще где-то, но вот эти тоже ребята могут поучаствовать, как в Лиге, да. Вот, взяли, сошлись на поле, все честно. Вот Трамп против Владимира Владимировича, да, или может быть они в одной команде окажутся, неважно. Вот. Но вместо этого, да, представьте, все оружие ликвидировано. И чуваки такие просто рубятся друг с другом, да. Кто победил, Вот кто первый как бы встал, того и тапочки. А все оружие уничтожить, к чертовой матери. А пока смотрим атаку Айронмена. Ну и, наконец, третья атака в исполнении игрока из нашего клана. Это наш новый игрок. В следующем видео мы расскажем, как находить. Вы посмотрите, кого мы нашли. Посмотрите так сказать, интеллект игрока, его возможности, и его тактику. В следующем видео мы, как обещали, начинаем делиться уже такими профессиональными секретами, как находить игроков классных в изменившейся ситуации, когда Supercell просто глобальный чат отменил, сделал ре ре систему рекрутинга очень, на мой взгляд, очень неудобной. И я покажу вам, как доходим игроков, как это может делать вы, э раскроем эти маленькие секреты. Ну а пока посмотрим, э как атакует э Дига, э наш новый игрок. Он использует другую тактику, знаешь, да ты ведьма! Как говорил Иван Васильевич, Иван Васильевич меняет профессию. Вот он использует достаточно распространенную ту тактику сейчас, когда выпускаются ведьмы позади всех войск, и их трупы настолько многочисленные, то есть, ну, не трупы а войска, вот, что они практически всех сминают. Смотрим атаку. Да ты ведьма! Ну, а что касается моей атаки, она признана самой героической. Однако, не знаю, как у вас ощущение, но когда смотришь, кого, у кого... Суперсел признает атаки самыми героическими самыми крутыми. Ощущение такое, что нас слегка троллит. То есть порой, ну как сказать, ну, я вот выиграл, разобрал противника на две звезды. Честно говоря, он был у меня слабее. Ребята, которых вы видели, они атаковали как минимум равных или даже более сильных соперников на три звезды. Но вот все равно я герой, я не знаю, почему так происходит. Как бы то ни было. И в завершении мы сегодня посмотрим с вами одну из э, наших оборон, как атаковал противник, что у него удалось, что не удалось. И предлагал бы вам написать самим в комментариях э, оценки того, почему атака была такой, что было сделано неправильно. Еще раз повторю, что в следующий раз э, вы сейчас будете смотреть эту атаку, уже которая на нас велась. Э, в следующий раз мы поговорим о том, э, как Получать к себе хороших игроков в клан, какие критерии того, хороший игрок или нет, и как его находить, обходя ту систему, которую внедрил Супер Сэлл. получишь, а не Шарапова! Дырку ты от Бублика получишь, а не Шарапова! Дырку ты от Бублика получишь, а не Шарапова! Итак, вы посмотрели сегодня наш клан в атаке и в обороне. На самом деле мы будем рады, если вы не только подпишетесь на канал, ну и если есть сильные игроки, с радостью, желательно 12 уровня, если вы придете к нам в клан, вы посмотрите, что такое дружба народов не на славах, а на деле пообщайтесь, если кто-то еще изучает язык, это будет интересно, вы выучите современный разговорный немецкий язык. Но, конечно, самое главное, хорошо поиграть и получить поддержку, и побыть в обстановке друзей. То есть мы вас всех приглашаем. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Напомню, что действительно суперсел могут прикрыть в России и, скорее всего, это сделают. времени не скажу, наверное, год-два вопрос стоит так. Так же, как с YouTube, вопрос сейчас подвисает. Поэтому оставайтесь с нами. Вот еще раз оставляю свою почту. Даже в самой трудной ситуации, если хотя бы электронная почта сохранится, не хочется верить, что останется только глубинная почта между Европой и США, не знаю, Японией и Россией. В общем, если сохранится хотя бы электронная почта, мы поможем вам сохранить ваши аккаунты, сохранить ваши постройки, выручить за них деньги. Но в следующей части будет уже разговор. Мы раскроем, начнем раскрывать определенные секреты игры, которые, думаю, вас заинтересуют. Пока оставайтесь с нами. Подписывайтесь, распространяйте информацию о канале. Мы будем за это очень признательны. Мы ни от кого не получаем денег. Делаем это все на чистом энтузиазме. И у этого есть, по крайней мере, огромный огромный плюс. Мы рассказываем вам все как есть. А не то, за что нам заплатили. Оставайтесь с нами. Клесон! Клесон! Клесон!